Так, ребят, всем привет, решил спалить свой старый кейс, на котором я зарабатывал, причем зарабатывал неплохо, в молодости, в молодости юной, расскажу, как это провалилось, с чего все началось. Итак, был у меня развлекательный сайтик небольшой, я выложил там вот такие вот картинки, ну там много было разных картинок, короче, это шапки героя Футурамы Бендера, с героем Футурамы Бендером. Я сделал сайтик и с этого сайтика решил их продавать. Как вообще э, зародилась эта идея? В комментариях, когда я выложил на сайте эти картинки, многие люди написали, что хотят их купить. Оказалось, что в России на тот момент, это было примерно 5, может быть 6, но ну, не помню, сколько лет назад, никто эти шапки не делал. Я начал действовать. Я не сидел, я начал действовать. Что я сделал? Я, используя свою сеть контактов, если вам интересно, как построить свою хорошую, грамотно работающую сеть контактов, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, будет 500 роликов, расскажу подробно. Используя свою сеть контактов, я довольно быстро нашел э, девочку, которая могла связать эти шапки. Что я имел на старте? Я имел паблик ВКонтакте на 3000 человек, по нынешним меркам это вообще ничто, домены хостинг и сделанный на коленке сайт. С этого сайта, сделанного на коленке, просто продажи сыпались мне на почтовый ящик, то есть там была обычная форма обратной связи, там не было ничего криминального, ничего сложного, это был сайт, который сейчас я сделаю за 20 минут, при том, что я очень слабо этим э, вообще могу заниматься. Такой сайт вам сделает любой фрилансер за ну, максимум час работы, ну, за какие-то там ну, тысячу, может быть, рублей, не больше. И у меня была отличная идея товара, товары хотели приобрести люди, я нашел человека, который был готов это делать. Нужно понимать, что в то время я был студентом, у меня было в кармане 0 рублей 0 копеек. Ну, какие-то у меня деньги были, но очень небольшие, очень маленький стартовый капитал. То есть, я договорился с девочкой на модель такую, что я сначала получал заказ, потом писал ей, она вязала шапку. В шапках есть там небольшая тонкость, там нужно размер головы знать, но это не очень сложно, она мерится простым, допустим, каким-то... Ну, можно ниткой померить, к приложить нитку и узнать, сколько у вас размер головы. Или можно померить рулеткой, грубо говоря. Или можно метром швейным померить. Короче, не суть. То есть у меня не было денег, но тем не менее. Я договорился, 750 рублей за шапку девочка мне их вязала. Доставка почты России обходилась мне в 100-150 рублей. Шапки я продавал по 1500 рублей. Какие, ко мне есть вопросы. С одного заказа я получал 600 рублей. За декабрь я отправил 17 шапок. Я первый месяц, когда начал работать, был декабрь. В январе продажи упали, их было всего 5. В феврале я попал в топ поисковых систем и продал 51 шапку. Все еще сидишь на месте и не можешь найти дело своей жизни. Тогда по ссылке в описании тебя ждет группа, где тебе бесплатно с этим помогут. Но ну, а если ты серьезно настроен, то там есть шикарные консультации, которые даже самому отбитому черту помогут найти дело жизни. Действительно хорошая группа и очень адекватный автор. Ссылка в описании.